Итак, я вас всех приветствую на пятой серии подтенше. Вот, всех обнял и поднял. Давайте загрузим сыек. А, ну и приятного просмотра. Я надеюсь понравится. Лайки, подписки, все, что я хочу от вас. Угу. Так, нас тут в прошлой серии повыбивали, и, по-моему, мы двигались в хаб. Чтобы, короче, отоспаться немного. выкачиваем боевочку. Крепость 29. Атака 5 плюс 4. Я тут набрал всякого на продажу. Че а, по параметрам? Атака, защита, блин, мало-мало-мало. 18 у ворота. Его искусство 4. Ну еще на какие-то серьезные бои не тянем. Ну так один на один какую-нибудь бандиту явно наваляем. Сейчас продадим, отоспимся и дальше, короче. Искать с неприятности. А, так, говорить. Давай торговать. Забираем забирай говорю угу, вот так вот а, не хочу оружие Давай на паузу поставлю посмотрю ловкость чуть-чуть режет защиту ближнему бою минус 5 на боевое искусство плюс 4 в принципе подойдет ничего не режет хорошая бронь Оставить можно. Не является доспехом. М -м. Тоже вроде ничего не режет. западим Боевое искусство минус 5. Сапади нам явно не подойдут, так что я думаю, их можно продать спокойно. Все, так. Еда. -а давай это возьмем, побегаем, там поищем потом тех же самых голодных бандитов. Так, ну все, давай погнали второй этаж. Надо выспаться немного. Подлечить свои конечности. 50 катов закрывать это вообще ничто. Так, мелочь. Жизни. Вот, как бы напоминаю, что финальная цель это, короче, уничтожить святую нацию, которая занимается, рабовладель... которая рабовладельца, и, вот. Ну и построить базу, может, посмотрим, как, как будет получаться. Я, в принципе, в Теньше еще никогда не строил базу, не доходил там до, до этого момента. Ну и играл в последний раз тоже очень давно в Теньше. Сейчас левую руку восстановим. Так, давай на большей скорости, чтобы он хилялся быстрее. Вот. Пойдем наверное, в том же направлении искать. Не знаю, тренировки неприятности. Камня там все еще валяется, как кусок неизвестно чего. Просто болтается. Но я думаю, мы прям ее уж там до конца выхиливать не будем. Действительно, только хов восстановим до конца уже. Ну и все. Боем искать голодных бандитов. У нас денег уже там. 6000 тысяч пости. А -а -а, ну ну что, в принципе, потихоньку может так осмотреть. Немного... О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, о Кто у нас тут дерется? Голодные бандиты. Братан, твой выход. выход а, так давай-ка ты это скинешь вот прямо сюда голодные бандиты М -м -м, напасть до э, померение скорость так так повредили мне а, да Всё, без сознания у мне выбили ну так хорошо слушай посражались это бандиты эти же голодные бандиты да М -м -м, ну за вами я уже не успею сейчас и тут охрана блин хана хаба ниндзя торговцы прочих именно стреляли. О, слушай, мне даже подхилил. Все, давай дальше отлеживаться. Получили, потренировались. Дальше отдыхать. Что, по параметрам? М -м -м, ворот 19, защита... Ну, чуть-чуть качнулись. Атака один, защита 3. Ну вот за счет уворотов только что, наверное. Чисто за счет уворотов там как-то сражались. Ну, это неплохо тоже. Это даже отлично. Что мне режет у рот штрафа бузы? Это, наверное, из-за вещей. блин. В принципе, не страшно. Он дает боевое искусство плюс 4. Ан, давай еще осмотрим, что здесь есть. Там тех голодных бандитов уже уничтожили. Что там вокруг хаба. Ты кто? Ворушинобби. Ну, это вроде как хорошие пацаны. Все, давай, хорош там отлеживаться. Так, это кто? Пыльные бандиты. Но ну, эти могут мне тут тоже так накостылять. Давай. Эээ... Сохранимся. Пыльные бандиты, господа. Вы кто? Голодные бандиты. Слушай, голодный бандит. Блять, ну они возле города. И можно сюда заходить, и никто им ничего не сделает. Блять, а я этих поебал уже. Они штук были. Не-не-не, во-во-во. Во-во-во. Давайте, пыльные бандиты. Сейчас тут быстренько выхвачу. Не, что-то я прям очень сильно выхватываю. Они мне очень много хвотечения ставят. Надо убегать по возможности. Давай, хиляйся. Ты кто? Голодные бандиты. Ну, блядь, только что рубануть его. Блин, я ему ногу отбил. Оно живое? Да, первой помощи не знаю. Может, потом потренируюсь на нем, но у него, блядь, ноги нету. Так где ты умираешь? Давай добро твой продам, блин. Ну, конечно, не нечестный бой был. Ладно, давай дальше отлеживаться. Но ну, меня реально с пыльными бандитами мне, ой, с этими с голодными бандитами лучше воевать, а не с пыльными. Есть, я нарушаю. Блять, я нарушаю. Оказывается, я тут нарушитель. Ладно. А -а -а. Я думаю, можно пока походить где-нибудь, я не знаю, посмотреть какой-нибудь еще город что ли? давай в улице хожу блин продам там что-нибудь по возможности с едой но все в порядке лучше чем когда мы были в рабстве Конечно, не очень хорошо что у нас обиделись хаби Но вроде как, они должны там спустя какое-то время уже забыть. Потому что я там возле их ворот там с кем-то повоевал. Блин, я думал, они в принципе по умолчанию этих голодных пыльных бандитов пиздят, но оказывается не так. А, так, магазин протезов. Тут у нас еще тут торговцы есть. Тут торговцев нету. Вот тут есть торговец. Так, а где потом есть? Кто торговец? Ты торговец? и торговец? Вот он. Говорит, давай. Ну, немного. Немного заработали. Можно, конечно, штаны блин, такие купить себе еще. Но нарежет он Параметры наши. Ой-ой-ой. Ну что, дальше исследовать местность. Пошли сюда. Я не знаю, я сохранюсь, но я как-нибудь отдельным сейвом сохранюсь, типа, пускай будет два. Типа, мало ли нас в кабине простят. Вы кто? Изгои святой нации. Ну вы, ребят, конечно, можете именно пострелять, а мне даже потом и подлечиться будет негде. Ладно, пофиг на вас. Вы мне в любом случае надаете. Голодные бандиты. Давайте фиг с вами. Ну слушай, ну у Ворот качается, но только что-то мы не можем ни по кому попасть. Не, мы попали там по одному. Слушай, а им даже ничего брать с меня. Все, без сознания, Минус с 15. Нормально, по идее не должно быть... По идее не должно умирать. Сейчас еще чуть-чуть крепость поднимем. У нас сейчас 32. Пацаны, куда вы пошли? Он туда пошли, да? Блин, ну мы тут с вами еще так-то не закончили. Так. Опять выбили. Опять без сознания. Блин, был бы какой-нибудь спальник, было бы вообще шикарно. У нас его нету. Так, медицина еще есть. Ладно, погнали дальше исследовать территорию. Сквин, сквин, что-то знакомое. Да, по-моему, там эти шеки живут или как их. Если они путаю. Ну, сквине, по-моему, можно отхиляться там. Можно даже, по-моему, спальню купить. По-моему, там такой достаточно большой город. А вот и Сквин. А вы кто? Да, вышийте. А что у нас тут есть? Бак. Давай, бак. Бак, в принципе, он на открытку Ты кто? Титалец. Давай, в любом случае, к торговцу. Рыбка, давай мяско возьму. А у тебя тут есть где поспать, подлечиться? У тебя есть тут стокатов? Блин, уже два раза дороже. В принципе, все тут сумма, она отбивается там. Деньги есть, если что. так что не проблема. Сейчас, в принципе, день настанет. Пойдем посмотрим. А, тут торговец. Тихо. Помущение находитесь. Тут оружие. Тут по диагмах. Ага. Я понял. Давай потом сюда к торговцу сходим, как он откроется Только надо уже дохилиться. Смотреть себе спальник и идти прям вкачиваться по жесткому. Ну заодно аптечки купить. Я вся какими нибудь еще боты посмотрел бы. Но я думаю, с поверженных противников можно будет поснимать что-нибудь интересное, может, найдется. Давай, может, ускорим время. А вы во сколько открываетесь, господа? Все, открылись. Ладно, пофиг, если я сейчас найду спальник, то это не проблема. Так, спальника у тебя нету. Простой ковер. блин давай еще тогда медицину блин но ну я не дохерел грудь. чтобы пойти там с кем-то воевать он, конечно может там типа взять там хлопка закупить пойти потом в другой город продать все это ну, камон, кому он кому-то интересно. Давай попробуем опять в хап сходить. Сохранюсь опять же на второй сейф. Слушай, нет, давай-ка я еще раз заскочу. Да сюда заскочу, посмотрю, что тут. Блять, я не хотел умереть. Пацаны, тут дверь открыта, блин. Ладно, я не хочу, чтобы мне тут еще эти на меня обижались бы. Давай, в баг. у него вроде как не было спальников. Или мне надо в магазин там для походов идти, я не знаю. Наверное, да. Сейчас посмотрю. Сначала у этого, этого нету. Что у нас тут мечи арбух здесь что просто спальное место Блин, и у тебя тоже нету, да? И у тебя тоже нету. Ничего для походов. Ай, Беда-беда. Ну, у тебя, понятное дело, что только гоня, блин. Ну и все, да? Ладно. Погнали, блин, сюда. Блин, ну грудина, конечно же, наполовину такое себе. Так, поскольку у нас это украденная Моечи показать ему свои вещи. Все. Контрабанды не обнаружено Лучше бы тут где-нибудь голодный бандиты обнаружились бы. Вот это было бы лучше. Ну, что-то пока никого не видно. Пустыня Стен. Путевая станция. А, там, скорее всего, эти. Святая нация сидит, да? кому ну, да. Ну, что, ходим, смотрим. Ищем. Может, конечно, вокруг хаба там побегать. Но какой смысл пойти вовнутрь, подлечиться нам сейчас не дадут. Типа мы нарушали закон. 27 часов мы будем бывшими рабами. И, короче, смотрим окрестности. все посмотрел руины ну, слушай ладно деньги в принципе заканчиваются понемногу давай в руины сходим великая крепость кстати давай тоже заскочим после э, руин О, сейчас что-нибудь такое ценное пособираю типа вот этого железо Не знаю, основной топор это за основной топор железо Подожди. 8, 14, что-то там. Ну, это режет. Режет. Вот составной топор. Ну, кстати, так нормально стоит. Этот топор ваш. А еще один взять я, наверное, не смогу, да? Ага. О, кто это? Вы кто? Шеки наверное идут да походу тан давай в адмак камень не может поднять подадим там Блядь, перегруз 75 процентов качаем силу когда-то в этом адмаде давным-давно по-моему я там и купил себе спальник очень навешивают мне давай как камень идет отсюда нафиг и поскорее бежим в адмак не догоняете Блять, все равно перегруз так жизнь дороже Вот так хоть отрываемся один тут -то только самый бегучий кабанчик но он нас не догоняет да все спокойно сейчас отрываемся все отстал вы кто королевство шепков а с кем деретесь пауками а давайте поможем давайте пишемся все даже не да даже не все на продажу ты кто кожаный паук показал что череп какой-то лежит Все, давай дальше в бога заходим. Тоже сейчас проверки контрабанды не будет. Вроде нет. Так, бар. Бар, 2 бара. Тут что-то их не там. Боти Армор. Вот, для походов. Давай сюда для походов. Давай, вот это продавай нафиг, вот это продавай. Вот это нам тоже не надо. Вот спальничек один давай, форме мне. Ну все отлично. карт может купить себе или портфель давай портфель может купим да он там режет но он нужный но появились слоты но это не топовый портфель так что Я бы такой, чтобы еще шины взял бы. Вот так. Ну, вроде все. Что здесь продаете? но ничего такого да ничего такого у вас нету Давай я не знаю пойдем опять вот сюда. Где-нибудь там поделяшем, отхиляюсь. Да, вот здесь. А как тебя использовать? Я забыл. Блин, как тебя использовать реально? Чение ремесло. Подожди, давай-ка ты на паузу поставь. Скрытно, так. Ладери, спальник. Вот так вот. Сюда спальчик. Ты что-то его не ставишь, потому что на паузе сделала это, да? Давай-ка сейчас вот так отожму жму, лагерь, спальник. А, слишком близко к городу. Все, давай, отдыхай. спишься. заберем спальник пойдем поделимся где-нибудь вообще шикарно вот вещь которая must have. откуда мне перегруз 20 процентов западный улей Сейчас все будет в норме у нас. Ну, чуть потратили денежку, но мы ее быстрее отобьем. В случае нужды прям. В принципе, хорош дыхнуть. Давай бери распальный мешок, ложи его сюда. Пошли искать. Дальше. Что у нас тут в творится? А, там улей а ну слушай там этих кревастое твари еще находится мне в принципе они не настолько интересно улей улей давай посмотрим там может но ну, не кревастую тварь а эту бандитов опять же этих Потому что вроде как они в этой территории тут не обитают мы бы посерьезнее Ну и куда ты? А тебе было важно бежать с это дерево? Я понял. граничная зона ну давайте но ну, где же все эти блин бандиты может какой-то множитель можно поставить моды нет основное на ебиде на город размер размера отряда триадов нет давай повыше немного вы кто кочевники ну кочевники нам не интересно не враждебны нам так что интересно не представляете о кто с кем деретесь, блин, пацаны, мне оставьте хоть кого-то. Давай на главаря голодных бандитов. На ну, опять он остановился, а, атаковать всех. Блять, это рабовладельцы. Давай кто менее покалеченный. И на тебе покачаюсь. давай отпусти первая помощь и что ты меня не атакуешь Сша он крепкий это даже мне очень нравится я даже еду вытяну это сейчас реально блин ну попасть по нам не может ну, ты это хотя бы один раз ударил для приличия что же побиты блин там весь Ну, сейчас нас выбит, блин, и все. Все, ты съел ее? Ты съел ее. А, так. Небольшая скорость Лагерь. Спальник. Строй. Строй, отсыпайся. Давай, отдыхай. Чуть-чуть качнулись. чуть крепости там, наверное, зашло. Параметры. Воротик, защита по его Что-то вообще прям медленно идет. Мне казалось раньше, что должно быстрее как-то. Вы кто? Рабовладельцы? Но эти могут меня слушать конкретно, так? С ними лучше конфликтов не иметь. Ну что? Побитые, но не сломленные жизнью. Мы продолжаем нашу прокачку. Тяжело, медленно, но, но как получается. С вами был Зазепа. И ребята, не забывайте ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю. И желаю вам всем удачи и пока.